Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Китайский средний танк 10 уровня 121б, карта Париж Игрок, цените мать Ну, посыл-то в целом правильный Свою маму надо ценить Есть первый урон ну, У нас сегодня жесткий голдострел Ну, в принципе, как обычно. Почти всегда вы... Игроки здесь отыгрывают. Редкий случай, чтобы попался, кто не пользуется голдовыми снарядами. Ну, или хотя бы не в таком количестве. А тут там сколько? 30. Ну, 30 точно было. Наверное, 31. Ладно. Еще плюс. Расходники все по 20 тысяч серебра. То есть расходы просто огромные на каждый бой. С такими запасами. Счет 1-1. Заканчивается вторая минута. Скорпион там пробивает 121-го. Сразу, ну, считай, что на полтыся, да. 4 единички не хватило. Неприятно, да, когда еще и восьмерка. Но там у Скорпиона проблем с бронепробитием нету. Ему пофигу в кого стрелять. В танке ниже уровнем, в танке выше уровнем. Тяжелые танки. Пробить может все что угодно. Странно, прошло 2,5 минут, счет по-прежнему 1-1. Хотя карта крайне маленькая и способствует как раз таки быстрому развитию событий. А тут прям что-то никто не хочет погибать. Вот, он засветился, Скорпион... Ну, до этого видно, что да, стреляя по кустам, 121-й Скорпиона не причинил никаких неудобств. Был у него полный запас прочности. Ну, в тот момент, возможно, он находился просто за зданием. 121-й отступает, хотя счет. Ну, был 3-1, сейчас уже 3-2. Команда пока что впереди. Вот, противник сравнивает. 3-3. Может, тут на левом фланге еще немножко поиграть нам. Там еще вон 4 живых союзника осталось. Мне кажется, прям отсюда убегать, бросать фланг смысла нет. Ну, 121 просто немного отступил. Уходите с этой позиции. Ну, а там едет АМХ 4 Сейчас я смотрю этот танк. Неплохо себя показывает По крайней мере, реплеев с ним стало очень много Сейчас вот с АМХ с этим. Успевает АМХ Довернуть и, да, в лобовую проекцию Конечно, пробить там уже проблематично Зато в борта шьется без проблем Вот там в НЛД выцеливает Есть пробитие Попадает за свет, АМХ огрызается И не пробивает Да, левый фланг, по-моему, просел немного. Туршот на mx 50-120 убегает. Да, в такой ситуации, когда у тебя остается очень мало прочности, лучше куда-то отступить и отыгрывать по возможности с третьей линии, так сказать. Короче, с самых дальних возможных дистанций чтобы прожить как можно дольше. Тем более на таком танке, который танковать просто не может. Ну, здесь. Такой рельеф, что можно позволить себе поиграть от башни. Даже на таком танке, у которого <laughs> плохие углы. Конечно, не знаю, сколько у 121-го. Но что-то там, по-моему, мало, да, там... Хотя там что-то были какие-то, помню, изменения давно еще. Просто я играл, еще прокачивал. У меня есть 113-й, когда он еще был в дереве развития. У него там было, ну не помню, что-то минус 5, что ли. Потом сделали минус 7 то-то, если с бортов. Счет 5-8. Все, АМХ там теперь притаился. Навряд ли он вперед полезет. Прочность у него на один выстрел. Но зато здесь есть Эмиль, по которому не удается попасть. А со второй попытки. Со второй попытки всего лишь сбивается гусля. Да что ж такое, не везет. 121-му. Теперь Эмиль ушел из засвета, и там непонятно попал, не попал. Урон 804 по союзники помогают. Добрали еще одного противника. Да что ж, этот Эмиль просто неуязвим уже. Третий раз по нему отстреливает. 121 И никак он не хочет погибать. Четвертый раз. Ну, тут уже видно было, да, в башню там. В башню вам пробить проблематично. Ну, 121-го, кстати, завышенное, по-моему, бронепробитие. У него с золотыми снарядами. 350 единиц. Не знаю, редко у каких средних танков. Такие показатели Ну, тяжелых тем более Наконец-то там Не знаю с какого уже снаряда Удается все-таки Эмилию уничтожить Вдвоем на пару с артой 121 остался Против семерых аж противников Считай, что половина вражеской команды Ну вот, число сокращено До шести Успевает 121 здесь закатиться от Су-152. Аккуратненько там обратным ромбом отыгрывает. Тут пролетает, пролетает. Не, все-таки ИСу-152 пробил на 832 единицы. 78 прочности в запасе у 121 -го. Тут просто арте достаточно вражеской разочек чихнуть, и все. Даже не обязательно попадать, где-то рядом. Снаряд взорвется, и там. Осколками забросает. Что-то там союзники пишут, что там. А, что 60 ТП АФК шет. Ну да, он еще ни разу не светился. Это было конечно, крайне замечательно для 121-го. Да, такой в конце подарок на две с лишним тысячи, мало того, что. Ну, для начала надо разобраться с двумя ПТшками и двумя артиллериями. С одной ПТшкой. Ну вот здесь вроде у Арты-то должна была быть возможность прострела. Нет, чемоданов не видать. Может, она там позицию меняла или замешкалась слегка. Вот летит, слышно. Бац, мимо. Вот бабаха. Вот сейчас, если бабаха будет не на фугасах, я выпаду. Такое мы уже видели. Тут вот прям... В любом случае, надо заряжать фугас. Если он, конечно, успеет еще выстрелить мне Интересно прям посмотреть, фугас мне не фугас Нет, об этом мы не узнаем 121 забирает бабах Вообще без каких-либо проблем да? Но слишком башка у той большая Торчала у самого возможности Выстрелить не было, зато 121 без проблем выцеливал Так, ну если учитывать, что Тяжелый танк 10 уровня Стоит на респе Сначала бы, конечно, желательно обнаружить арту. Что-то, мне кажется, навряд ли вот так получится отсюда с центра подсветить. Если арта там где-то в углу стоит, отсюда просто... Даже если в прямой видимости тут деревья, кусты засветить навряд ли получится. Если то, конечно, она не будет двигаться, там нервы сдадут, она какой-нибудь побежит. Спасаться. У меня хоть вражеский танк и АФК. Но все равно он может служить плохую службу 121-го. засвет там, да, если даже человека нет. В засвет 121-го все равно попадет. Это даст шанс арте Вот он, да, 60 ТП стоит Приспокойненько себе, кемарит на базе Главное, чтобы нечаянно не проснулся А то вот так бывает Приезжаешь, это, кстати, вот в кораблях Не знаю, возможно, это бота, Вот так бывает, приезжаешь Обнаруживаешь вражеский корабль Приезжаешь, да Приходишь Даешь по нему один залп, а он тут же оживает, начинает проявлять какую-то активность. Это, может, какая-нибудь бот-программа, которая дает сбои, да, и до тех пор, пока по ней не выстрелят, она не активируется. Не знаю, может, как-то так это работает. Ну, решил все-таки сначала афк уничтожить. 121-й. Ну, в принципе, правильно. Мало ли вдруг, с артой не срастется. Не получится этот бой все-таки затащить, а так хоть будет больше урона. Такой бой уже и проиграть, ну с одной стороны, конечно, жалко, но по результатам 121 уже и так сделал достаточно, так что можно спокойно грешить, верещать, что союзники хреновые. А то меня больше всего <laughs> радует, когда сами Бывают игроки, которые ничего в бою не сделав практически, да, там первые слились, там и начинают орать, что все вокруг раки. То есть за собой мы вообще не следим, только за против... ой, только за, за командой, да. А то, что сам рачина, ну, подумаешь, ничего страшного. Мне, мне, мне, типа, можно, да, потому что это я, а вот другим нельзя, другие должны тащить. Так что если первый слился, спокойненько, молчком вышел из боя, сел на другой танк и поехал дальше. Сливаться. Не надо никого оскорблять и верещать, если если если ты сам <с> рожей не вышел. Ну, точнее, руками. Да, рожа тут у нас в танках ни при чем. Тут все решает руки. Руки и мозг. Который <с> <с> продумывает, так сказать, <с> наши действия. 121 решил. Может, ну и нафиг искать эту арту Поехал, стал на захват А тут хоба, обнаруживается за углом У тебя был шанс Ха-ха, 121 -й. Развернулся И арту сдуло Ну что ж, осталась еще одна Где же она? Ну, начинается. 121 расстреливает боекомплект в надежде получить эту медальку, да, там, ну, уже, что повторять, да. Последний противник, последним снарядом. Ну, мало ли, вдруг артап решит приехать, да, тут заодно будет в коллекцию, в копилку. Ускорим. Так, конечно, риск тоже вот такой ситуации ради более какой-то, да, красивой вот ленточки с названием победа еще не факт конечно что победа два снаряда остается вот она приезжает арта Ну, в принципе прокатил арта промахивается 121 осталось дело <связано> за малым не обсериться в этой ситуации пробить и уничтожить все готов <связано> он сделал свое дело всем спасибо за внимание не забываем подписываемся на канал кому понравилось обязательно ставим понравилось всем удачи до новых встреч пока пока